доброе утро. Сегодня я бы хотела показать вам, как начинается мой день, с чего. В первую очередь, конечно, надо покормить кур. Они ждут свои порции утреннего завтрака. Я сейчас их должна обязательно покормить. Прохожу мимо своих цветочков. Это такие незамысловатые вьюночки. Мне привезла дочка в прошлом году. Уж очень мне они нравятся. Такое красивое разнообразие. Так, ну, пойду кормить кофе. Пойти в огород обязательно открыть теплицу вчера у нас ветер был такой почти шторм И вот сейчас надо пойти открыть обязательно теплицу теплица закрывалась это моя утренняя процедура такая Пойти открыть тепличку. У меня беребена очень красиво цветет. У меня много будет теплицы посажено. Красота, красота. Утренняя, утренняя радость. Утренняя радость. Вот так выглядит у меня теплица по утрам. Обычно смотрю я сколько у меня огурчиков, на огурцов очень много. Смотрите, много надо сегодня будет их собрать, потому что вчера один день не собиралась, и вот уже, видите, как много их. Очень много. Это сорт балконный такой. первый раз его сажаю, этот сорт, но мне он очень понравился. Здесь у меня баклажаны очень большие уже красивые стоят. Все цветут уже. Перчик. И помидоры, помидоры. Помидоры, которых очень много. Обычно я заглядываю тут везде, что у нас есть. Делаю утренний обход. У нас вот тут виноград растет. Очень неплохо на солнечном месте. Красиво. Вот. Клещевина здесь посажена перед входом на картофельное поле. Вот из двора я ее убрала. Со двора. Так вот она у меня сидит. Не хочется мне ее убирать. Вдоль теплицы у меня здесь очень хорошо пристроились бархатцы. Мне нравится, потому что под ними не растет трава. Вот так красиво получается. Посажены бархатцы. Косту посадила за двери, потому что всегда трава-трава. Посажу косту. И тут посадила косточку. Здесь у меня косточки. У нас все посажено понемножку. Это морковь, свекла, лук и, вот, и в три грядки посажено лука. Так выглядит мой огород. По утрам я прохожу осмотр такой делаю. Это моя утренняя забота. Еще пока не зацвели. Пасхать очень жаль. Хочется показать вам их пока еще не распустились. Здесь у меня посажен амарант трехцветный. Очень хочу, чтобы вот он у нас расцвел. Прям, ну, первый раз я его сажаю. Это капуста декоративная. Было очень жарко. И Виктория. Ягоды что-то у меня прям такие зажохлые. Но ну, есть они. Ну не такие бы какие хотелось. С капусты разных сортов уже сидит хорошенько. Это вот скороспелки уже капусты такие забиваются завивается уже коченочек. Это тыква. Это кабачки. Но пока еще все только в стадии в стадии того, чтобы зацвести. И так вот выглядят у меня яблоньки. У нас в семье такая традиция, когда рождается ребенок, мы сажаем яблони. Это яблони внучки Юлии. Это яблоны внучки Ани, которой 6 лет будет, о, 7 лет уже будет в декабре. А Юле вот исполнилось 6 лет. Ну вот они почти одинаковые. А это дерево яблоня, внуку, которому 10 лет. Сразу видно, да, насколько мощное и большое уже дерево выросло за это время. Это маленькие яблони, медовые, медовые яблоки. Это дерево, внучки, верочки, которые еще пока два года ей будет три только года скоро, в марте. Здесь у нас наборный туалет, без которого как-то в деревне тоже не обходится. Когда приезжают мне иностранные гости. То они всегда фотографируют этот туалет и удивляются, что за дырка такая. Но мы говорим, что это российский деревенский туалет. Так что... Обязательно, конечно, смотрю, как мои цветочки за ночь переночевали, переночевали надо порадоваться потому что очень хорошо Турция цветет и, и вот также большой амарант уже распускается и пересмотреть называется амаранта малиновые курсы. очень красиво это птица счастье которая прилетела к нам с крыльями звеня это вербина которую я сажала на эту тему очень красиво сидит прям, мне очень нравится и обязательно я иду на улицу потому что у меня наши там тоже клубочки, цветы которые у меня вот посажены тоже вот эти же цветочки ой как они мне нравятся так красиво сидят они совершенно цвет такой и бледно и бледно, бледно бледно голубые и беленькие красиво и в такой же вот шине клумбе импровизированный тоже уже другого цвета они тоже так более насыщенные я обычно выхожу их смотрю погода была сухая и к сожалению вот у меня сидят здесь бархатцы и они то никак не развиваются жаль конечно куда деваться вроде поливала но только воды надо чтобы полить так они у меня, может быть, сегодня прошел дождь, может быть, они оживут? А живы бархатцы у забора целый день проходит в заботах, трудах сняла, практически сняла ведро огурчиков, вот они такие маленькие такие маленькие вот надо будет конечно их консервировать стрелки тоже надо определять так что в деревне работы много, целый день занят какими-то вроде бы мелкими и непонятными заботами начинается утро Обед, вечер, и очень быстро проходит время, потому что вечером жарко, опять надо будет поливать, прибирать. Вот так мы и живем в деревне. Утром просыпаешься, и все, день начинается в цвете и в заботах. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!